Всем привет, вы на канале Зашумим. В сегодняшнем ролике у нас речь пойдет о шумоизоляции автомобиля Ford Kuga. Значит, вариант у нас комплексный, вариант Dark Extreme. Начали мы, как обычно, с потолка. И давайте посмотрим, что мы здесь делаем. Значит, обработка потолка у нас происходит в два слоя. Первый слой – это виброизоляция. А второй слой – это шумопоглотитель софт их 15 а, как обычно, мы не заклеиваем э, ребра жесткости. То есть, вот эти вот элементы, они должны быть э, всегда открыты. После шумоизоляции потолка мы приступаем обычно к шумоизоляции пола и багажника. Значит, давайте расскажу, что у нас, как обрабатывается. Багажный отсек обработан у нас в два слоя. Первый слой у нас внутри – это виброизоляция двух видов. И последующий слой – это шумоизоляционный материал, он тоже в двух видах. И плюс еще боковина пластиковая багажника будет обработана а, антискриптным материалом. Мы также не забываем про звуковые ловушки. Это вот, а, материал, который находится в скрытых полостях. Вот здесь вот он особенно актуален, ввиду того, что отсутствует возможность до доступа к крылу с внешней стороны. А, точно так же, как и вот с этой стороны. Далее. Пол в салоне у нас обрабатывается в три слоя. Первый слой это у нас виброизоляция, далее интегра и поверху то, что вы сейчас видите в черном свете, это звуковая мембрана-блокатор. Зона под задним диваном у нас обрабатывается в два слоя, ввиду того, что здесь достаточно маленький зазор между покрытием пола и диваном. Также обычно мы не обрабатываем зоны крепления сидений, которые находятся у нас на полу. Все остальные элементы у нас обрабатываются. После того, как собрали салон, приступили мы к шумоизоляции дверей. Шумоизоляция дверей у нас делается в четыре слоя. Сейчас нанесен первый слой, это виброизолятор. Им закрывается вся поверхность, исключая ребра жесткости. Далее на слой, нанесенный ранее виброизоляцией, мы наносим дополнительный слой шумоизоляционного материала, это интегра, также не трогая ребра жесткости. И третий слой у нас на двери. Это также виброизоляция Viper. Им закрываются все технологические отверстия, прижимается проводка, остается только открытым динамик, модули управления и тросики, стекло... тросики ручек открытия дверей. И заключительный этап в работе с дверями – это антискриптная обработка самой пластиковой обшивки. Обработка это происходит у нас практически на 100%, ну, исключая зоны, вот эти вот, эти где ручки сюда вставляются, тросики, крепления, обшивки самой и зона, куда, где стоит сам динамик. На этом мы практически полностью завершили работу с шумоизоляцией этого автомобиля. Осталось у нас нанести два слоя на крышку багажника и один слой на капот. Всем спасибо за внимание и до встречи в следующих выпусках.